Итак, первый вопрос, который мне очень близок, я над этим работаю очень плотно, сейчас и сама, и с клиентами, можно ли с помощью карты здоровья, с помощью нумерологии здоровья подобрать правильное питание? Да, можно, я проверила, я в эксперименте была, да, начиная с июля месяца, я следовала рекомендациям четко по своим кодам, по карте здоровья. У меня была такая задача сбросить вес и улучшить подвижность суставов. И я четко следовала рекомендациями своей карты здоровья, вот по своим кодам, по коду дня рождения, по коду предназначения, по своей энергоинформационной матрице здоровья, о которой я вам рассказывала на прошлом уроке, каким выводом я пришла, можно, и те рекомендации, которые я давала, я запросила у своих клиентов обратную связь, с которыми я работала, да, скажем так, последние два года, с запросами на тему «нет сил», «упадок сил», «плохое самочувствие», «панические атаки», «перепады настроения», да, «болит все время что-то», я запросила их обратную связь, потому что когда я с ними работала, я давала рекомендации, в том числе по карте здоровья. Те э, отзывы, которые я получила, они меня на самом деле укрепили вот, в моем мнении о том, что... Даже если следовать только рекомендациям своего врожденного индекса здоровья, там, без диетологов дополнительно, да, можно значительно себе помочь. Конечно, хорошо, если помимо там, нумерологии здоровья можно обратиться к диетологу, есть возможность, есть деньги, или можно обратиться к другому какому-то специалисту. Но поверьте мне, вот тех рекомендаций, которые давала по карте здоровья, их а, хватило. Да, да, вот Наира. С помощью нумерологии, не с помощью нумерологии в целом, с помощью конкретно ваших индексов здоровья можно сбросить вес. Потому потому что можно для себя подобрать правильное питание и ну, пример который я вам на слайде привела естественно по каждому коду будет свой пример ну, например если у вас код здоровья 1 по дню рождения что такое код здоровья 1 это те кто родился 1 числа 10 числа 19 -го и 28 числа у вас код здоровья по дню рождения единичка и вот ну например да чтобы чувствовать себя хорошо и не активировать те программы болезни, которые заложены в теле, вам, например, не очень часто можно кушать рыбу и мясо. Йогурт – это тоже не ваше, и творог, и простокваша, молочная еда. Да? Нежелательно кушать поздно вечером, то есть после восьми. На самом деле такие рекомендации есть по каждому коду. Нельзя есть пищу, которая кислот сильно повышает, солнце сильное, жара противопоказана и так далее. По каждому году можно разработать вот, а, целый план, что желательно кушать, что нежелательно, когда кушать, когда нет, да? а, как влияет там, время суток погода на голову на давление и так далее и эти вещи они будут касаться именно вас потому что они непосредственно связаны с вашей датой рождения вот поэтому отвечая на вопрос можно ли подобрать правильное питание можно вот я сейчас питаюсь да, по рекомендации своей карты здоровья и могу сказать что с июля месяца неплохо получается есть очень хорошие результаты например относительно того же веса подвижности суставов настроения и так далее Самое как говорится захотеть да? вот кстати единичкам еще и хорошо э, периодически чистку проводить чистку крови вот на этот вопрос ответила если есть дополнительные вопросы спрашивайте, задавайте Мы пойдем пока дальше тоже такой получила вопрос прямо крик отчаяния от одной девушки женщины э, почему не работают физические упражнения не работают? Для чего но в ее контексте это тоже было связано с потерей веса после родов которые никуда не хотел уходить и такие вопросы я получаю от тех у кого например есть проблемы там со спиной опять же таки с суставами и другими моментами Почему они не работают, в том плане, почему они не делают легче или там, не улучшают, опять же таки, влияние, здоровья или не работают в плане потери веса. Или, так, котик пришел мой поздороваться с вами. Вот, многие врачи часто делают такие предписания там прогулки на свежем воздухе, дышать морским бризом, в случае каких-то нервных расстройств, стрессов и других. Это, конечно, хорошие рекомендации для всех, в принципе, но если говорить о том, чтобы помочь человеку выбраться из уже сложившейся проблемной ситуации по здоровью, то здесь нужно, безусловно, смотреть во врожденный индекс здоровья, потому что у каждого кода будут свои пути выхода из стресса, например, того же. У каждого кода будет свой способ через физику, через физические упражнения терять вес или у каждого кода будет свой способ восстанавливать работу позвоночника или суставов опять же таки привожу вам примеры да. вот это мой код привела да, код здоровья 3 по дню рождения и я ставила себе задачу там, да, сбросить вес и как человек целеустремленный я ходила в зал я тягала железо было когда Я ходила до супер силовые тренировки у меня вес просто стоял он никуда не уходил и я не понимала в чем дело и представьте когда вы прилагаете большие усилия оно не работает что возникает возникает нежный срыв всего-то навсего нужно было посмотреть на самом деле на свои коды. И вот в моем случае по коду 3, например, если у вас код 3, то то же самое у вас будет. Силовые тренировки не работают ну, для потери веса. Да? Лучше всего будут работать дыхательные упражнения. Бодифлекс, аксисайз, даосские практики дыхательные. И они действительно убирают и вес, и объем очень хорошо. Понимаете, и это касается кода 3, никакого другого. Да? Каким-то кодом наоборот. вот Четверки, например, нужны хорошие силовые тренировки каждому по-своему да? или если вы хотите например мышечный каркас укрепить да? и у вас там код единица или 8 здесь вообще отлично работает пилатес или йога а не кардио и не упражнения с гантелями да, которые сейчас модные тоже не силовые они работают но они менее эффективны и так далее ребят понятно о чем я говорю поставьте пожалуйста плюсики вот я сейчас рассказала про Питания. Я сейчас рассказала про физические упражнения. Они работают, все работает. И питание работает, и физические упражнения работают, если вы их подбираете, исходя из своего врожденного индекса здоровья. Не в противовес ему, да, а исходя из своего врожденного индекса здоровья. Это знаете, как вот а, с персональным годом, тоже есть такая классная методика в нумерологии, многие из вас наверняка знакомы с ней, если знакомы, поставьте сейчас троечки в чат. Вот а, благодаря дате рождения можно рассчитать свой персональный год, то есть вибрацию года для себя, и что в этот год делать, да, там, начинать бизнес, или активно работать, или там, замуж выходить, или развиваться, или э, дом начать строить или ремонт затевать или менять работу и так далее вот прям прописано что вы этот дом, вот этим можете заниматься да вот на это направить э, внимание и энергию а если будете направлять на другое то будете плыть против течения то есть э, сильно уставать, не факт, что получите результат нужный, будет разочарование. Вот точно так же с рожденным индексом здоровья. Можно действительно как угодно питаться, можно любыми заниматься упражнениями, что-то будет происходить. Но если мы говорим о ресурсном состоянии, качестве здоровья, конечно, если вы будете следовать рекомендациям своего врожденного кода здоровья, результаты будут лучше. Надеюсь, я это донесла задавайте вопросы если появляются по ходу дела еще один вопрос который был получен э, на почту он конечно очень интересный э, наверняка многим это как связаны карта здоровья с деньгами ну я как нумеролог сказала бы, как связано денежная карта и карта здоровья да? э, как связаны э, деньги и здоровья ну, на самом деле они связаны достаточно плотно, потому что я вам уже говорила в самом начале, что рождаясь мы получаем да, целый набор данных, и мы можем посмотреть... Благодаря этим данным все, взаимоотношения с деньгами, отношения с другими людьми, здоровье и так далее. И получается, что у каждого из нас есть своя задача на эту жизнь, да, предназначение, кармические задачи. вот И в каждом заложен свой потенциал, потенциал всего, самореализации, да, потенциал к отношениям, потенциал здоровья денежный потенциал. И эти вещи, они неделимы, они вот так вот связаны. Каждая сфера влияет на другую. Что касается денег, то почему-то таким образом складывается, что деньги являются самым первым индикатором нарушения человеком своих кармических задач или предназначения. Практикую уже больше 15 лет и вижу как это действительно работает есть у меня даже в программе такие критерии да, критерии правильности жизни или праведной жизни и вот а, там четко видно что если человек начинает э, следовать ложным путем или нарушает на свои кармические задачи игнорирует их то начинает сразу же болеть тело оно начинает показывать что что-то не так это первый уровень да? ну, то есть сразу по физике что-то происходит причем может начинаться с каких-то Смешных моментов. Человек начинает спотыкаться или цеплять углы <смех> везде. Там ногу подворачивает. Еще что-то происходит. Вдруг начинает что-то болеть в каком-то боку. Там, не знаю, голова, давление, еще что-то. Это индикаторы. Если человек продолжает двигаться в ложном направлении, то вот здесь уже сразу включается денежный индикатор начинают страдать сфера финансов не недополучили не додали потеряли потратили на то чего не хотели кто-то обманул кинул подрядчик обманул клиент и так далее то есть получается что деньги прямой показатель того что что-то не так да? человек двигается не туда и, естественно, они связаны со здоровьем, потому что получается обратная петля. Смотри, начали двигаться не туда, ухудшилось самочувствие. Пошли какие-то процессы по финансам. Денег меньше. Возникают негативные эмоции какие-то. Да? Э, злость, чувство вины, досада и так далее. А я вам говорила, что эмоции напрямую связаны с программой наших болезней. Да? Начинает, запускается э негативная эмоция, которая продолжительно активируется программой болезней. Да, и тогда уже вступает как бы в силу третий уровень, эмоциональное тело задействуется, и если долго в этом состоянии человек находится, то начинает страдать наше эмоциональное тело, каким образом? Человек перестает радоваться жизни, да, это либо глубокая затяжная депрессия, либо апатия, либо такое устойчивое состояние ненависти. Разные есть варианты, как это происходит. Вот, Поэтому на самом деле сфера финансов и здоровья, они напрямую взаимосвязаны. И очень часто, очень часто, если что-то не так с финансами, Вероятнее всего, вы пропустили сигнал физического тела, просто не обратили на него внимания, потому что по физике сигнал все-таки проходит первый. Это такое первое касание, потому что физическое тело, оно твердое, материальное, да, и касание проходит по нему. А деньги это уже энергетическое, эмоциональное тело, оно на этих двух телах находится, да, сфера денег. И это уже как следствие. Что я вам хочу сказать, что если обращать вовремя внимание на состояние своего здоровья, состояние своего физического тела, то можно действительно избежать проблемы с финансами, потому что тело наш друг, оно всегда показывает, где что не так, проблемы с суставами, где не хватает гибкости, в каких вопросах, да где-то на уровне горла что-то, да? хуже стало дышать начала болеть голова от кого давление да, вы ощущаете так сильно кто блокирует там, вашу волю кто почему вы не можете выразить себя и так далее это прям вот такие вот подсказки зная свою карту здоровья вы прекрасно ориентируетесь в том что может болеть а что болеть не должно и почему вдруг физическое тело начинает себя чувствовать не так да то есть, есть прямая взаимосвязь физического самочувствия с теми проблемами ситуациями в жизни которые мы встречаем и как мы с ними справляемся и зная на да, к активации определенных болезней мы их можем просто-напросто предупредить через что через правильное поведение конечно же волшебных таблеток нет есть осознанность и правильное поведение это прекрасным образом работает тоже был интересный вопрос сразу скажу что он конечно цепляет такую достаточно а, обширную тему, которая связана с родовыми программами и с кармой. А, но в том числе, конечно, мы можем не говорить в контексте нумерологии здоровья, поэтому я взяла этот вопрос на сегодняшний веб-открытый, а, чтобы показать вам, что нумерология здоровья и с этим работает. Да? Вот вопрос он звучал так. Как связаны родители и дети по здоровью и вообще есть ли эта связь? Ну, на самом деле связь есть. Иногда эта связь прям очень сильная. Иногда она не такая явная. Но если мы говорим о энергоинформатике, если мы говорим да, о том, что родители и дети связаны энергетически это действительно так, связаны на уровне кармы, то есть не может случайный ребенок да, родиться в какой-то семье, в каком-то роду. Всегда это касается кармических завязок, всегда это касается тех программ родовых, которые существуют. Случайные дети не рождаются. Поэтому считается, что дети наследуют программы своих родителей, кармические в том числе, да, и, естественно, наследует программу здоровья-нездоровья, написала вам через слэш. То есть, если все хорошо, программа реализована, то это программа здоровья. Если начинаются ошибки, то активируются да, болезни, чтобы сразу пробудить внимание, бдительность и показать человеку, где он ошибается. Что интересно, если задача не выполнена родителями, то получается, что э, ребенок э, ее наследует. Э, первый ребенок наследует программы папы, второй ребенок наследует программы мамы, э, третий может наследовать программы обоих или ничьих это уж как повезет, в зависимости от того, с какой программой приходит третий ребенок, да, ну это вот такие уже детали и нюансы, и на самом деле мы можем увидеть, а наследуют ли ваши дети ваши программы здоровья не здоровья, рассчитав, во-первых, энергоинформационную матрицу, о которой я рассказывала на прошлом уроке, во-вторых, рассчитав два основных кода здоровья код по дате рождения и код дня рождения и причем это могут быть разные данные, но код один, например, у родителя, там, не знаю, там, у мамы код по дате рождения 5, и у ребенка, у сына или дочери код рождения 5, но в дне рождения, это уже сразу будет говорить о прямой связи и о том, что есть одна общая кармическая задача, она они связаны, и это значит, что в случае... Нарушение, да, там кармическая задача будет проявляться активацией заболевания. Такие же, как у мамы, такие же будут у дочери проблемы. Вот этот понятен момент, ребят: шестерочки поставьте, если да. Естественно, еще раз говорю, что тема обширная, ее в двух словах не расскажешь, но связь есть прямая. И что я рекомендую, ну, это хотя бы посмотреть, например, очень показательная эта матрица здоровья энергоинформационная, она показывает сразу, одинаковая или не одинаковая задача, с кем связан ребенок, да, потому что, ну, есть планово папа-мама, да, как я вам сказала, первый-второй ребенок, но есть еще на уровне духа связь, и можно четко увидеть, кто будет отвечать, в случае чего, да, какие могут быть проблемы по здоровью, как это предотвратить, мне кажется, это очень ценная информация, которую можно использовать, вот. Ну, вот так ответила на этот вопрос, достаточно, мне кажется, информативно, если что, спрашивайте, я не знаю, присутствуют ли те сейчас, кто писал вопросы на почту, но можете задавать дополнительные. Еще один вопрос интересный, это уже, скажем так, меня он больше зацепил, потому что я с этой темой отдельно работала, это тема эгрегоров родовых я действительно запись переслушивала, я эту тему озвучила, и она заинтересовала. Вот. Я говорила о том, что если называют ребенка в честь кого-то, кого-то из предков, то это может влиять на его здоровье, не только на здоровье на самом деле, на его жизнь, на его судьбу, на его результаты. Это действительно так, поскольку все люди, которые приходят в род, которые рождаются в роду, представители рода, они связаны кинетически, энергетически, да, они все создают единый родовой эгрегор, ну, простыми словами, да, некую общину, ну, только на энергетическом уровне. И если ребенка называют в честь кого-то какого-то предка, с ним образуется дополнительная связь. она называется эгрегориальная. То есть прямая стыковка даже если это предок через поколение через два через три через четыре вот, даже семь и дальше зависит от того насколько в роду его помнят там, о нем говорят и так далее Ну я вот вам привела пример например назвали ребенка в честь дедушки дедушка мог быть ранен в бою, во время войны и всю жизнь мучался последствиями, до да, этого ранения, там шумы в голове и какие-то моменты, или был убит, да, разные судьбы есть на самом деле. Так вот, если м, внутри э, рода память об этом человеке сильная и постоянно говорят о том в честь кого назван ребенок все время упоминают этого родственника то формируется скажем так прямая дорога для передачи программы болезни я ее назвала да кармической программы этому ребенку и он либо изначально может иметь проблемы со здоровьем каким-либо схожими с проблемами, которые возникли у того родственника, либо эта программа может активироваться в тот же период, когда там произошло, например, ранение или смерть у этого родственника. Вот. Если не в честь, ничего не происходит. Нет, я, видите, специально знаю просто чувствительность некоторых своих клиентов. Если имя просто такое же, вы в честь не называли, то есть вы не открыли этот канал, вы не сформировали да, этот канал. Не будет таких моментов тяжелых. Но если специально в честь кого-то и говорят об этом и помнят это, то действительно можно на самом деле э, усложнить жизнь своему ребенку и очень сильно. И у меня были, ну, в практике достаточно тяжелые случаи, очень неприятные. А с этим можно работать, если так произошло, но необходимо делать а, утилизацию вот этой связи энергетической с этим предком. Необходимо выдергивать ребенка из этой программы. Ну, делается такая коррекция на самом деле, и потом, наконец-то, ребенок начинает жить нормально и спокойно а, без всех этих а, наносных а, программ но э, тоже смотрите мы об этом не знали раньше да как это работает а родовые программы они очень большую силу имеют и надо понимать что мы можем чего-то не знать но это не значит что этого нет или что это не оказывает на нас влияние да? Вот, поэтому нумерология здоровья, она позволяет вот и с этим разобраться, и я, кстати, в своем тренинге, я буду давать вот эту практику, утилизация деструктивных эгрегориальных программ, если кого-то в честь кого-то назвали на продвинутом уровне, но я расскажу еще об этом сегодня, вот, потому что действительно это может оказывать очень негативное влияние на жизнь человека на курсе можно подробнее уточнить да, Маш, Мариш, я вот об этом только что сказала и рассказать подробнее расскажу, как это работает да, когда формируется программа, когда не формируется, через сколько поколений, как это может проявляться но самое главное я дам технологию коррекции ну то есть как убрать, утилизировать вот эту вот деструктивную программу, полученную в наследство от кого-то из предков Честь кого назван да, человек как ее убрать и мы эту практику сделаем на продвинутом уровне вот так вот ребят понятно ли это и какие есть еще вопросы задавайте не стесняйтесь мой вопрос который я слышала в принципе и на вебинарах открытых которые проводила и тоже в инстаграме получала действительно ли можно улучшить состояние здоровья с помощью нумерологии здоровья. Ну, мое мнение, что да, можно, и это не обещание счастливой, беспроблемной жизни. Если говорить из практики, что можно сделать, то, что опробовано на себе и на своих клиентах. Ну, во-первых, рассчитав свою карту здоровья, можно сразу понять, какие есть слабые места, какие есть предпосылки, к каким заболеванием, да. И, во-первых, подобрать правильное питание, подобрать правильный сон, кому-то нужно ложиться рано, кому-то нужно ложиться поздно, кому-то просто необходимо вставать пораньше, а кому-то нельзя вставать, например, раньше восьми, и это тоже связано с состоянием вашего здоровья, с вашими кодами напрямую, да? подобрать правильные упражнения, но самое главное это, конечно, классно все, да? Но самое главное, это все-таки. Глубже посмотреть в те эмоциональные блоки, которым есть предпосылка по карте здоровья, убрать их и научиться новых не создавать. Да, потому что у каждого кода есть свои предпосылки. Да? У единиц это сразу блок на уровне, например, сердца, да, сразу начинают проблемы с кровью, там у троек это с желудком, желудочно-кишечным трактом и так далее. Каждый год имеет свои болевые системы, которые напрямую связаны с эмоциями. И вот через негативные эмоции сразу активируется программа болезней. И второй момент – это, конечно же, понимание своих кармических уроков. Потому что у нас есть жизненные периоды, четыре и у каждого человека. Каждый жизненный период проходится под своей программой, под своим кармическим уроком. И в зависимости от того, какой код урока, если мы его проходим неправильно, мы начинаем да, болеть как раз в сфере задач этого урока. Ну, например, да, так даже без погружения вас в тему нумерологии и здоровья вот, например, урок единичка. У вас в этом жизненном периоде, да, у кого-то. Если некорректно человек проживает свой урок, то единица она будет связана с ногами всегда. Да? То есть стопы, колени, тазобедренные суставы в меньшей степени, большей частью, колени и стопы. И вот человек некорректно проживает этот кармический урок, и начинаются проблемы со стопой или с коленом. И так далее. На ровном месте они могут начинаться. Кажется, что на ровном месте, а на самом деле это связано с кармическим уроком. И вот если ты понимаешь, да, какие уроки проходишь, что-то происходит, ты сразу начинаешь понимать где зарыта собака да? куда смотреть что нужно исправить быстренько чтобы даже без медикаментов если это начальная стадия возможно и реально проверено можно быстренько вернуться в правильное состояние своего здоровья вот так ребята я конечно понимаю что тема здоровья она такая не для всех прям такая приятная, как, например, тема денег или отношений, визуализации, исполнения желаний. Ну, потому что здоровье, оно может, конечно, огорчать, если допускать ошибки, да, если... Не хотеть посмотреть глубже вот мне это кажется поскольку я знаю как у нас все устроено как это работает физическое тело отражает отражает наши всегда внутренние состояния и состояние энергетического, эмоционального, ментального и кармического тела. И если уже что-то конкретно болит, то сбой программы он выше произошел. Вот пример вам, да, как происходит активация болезней. Негативные эмоции ⁇ это прям одно из самых частых, то, что на сегодня встречается. Ладно, кратковременные, они не имеют таких последствий. Если да, вдруг вы там вспылили. И потом забыли но если это происходит э, на постоянной основе да чувство жалости к себе кому-то э, еще хуже оставаться в отношениях или на работе чувство жалости да, там чувство вины э, агрессии обиды претензии э, это те эмоции которые активируют программы болезней. чем больше таких эмоций тем сильнее активируется программа болезни, то есть начинают как бы активируются все программы. Каждому коду соответствует от трех до 5 видов заболеваний, которые связаны с разными органами. И вот чем больше негативных эмоций, чем сильнее человек ошибается относительно, например, своей кармической задачи, тем больше этих болезней активируется. Вот кармические уроки по жизненным циклам это задачи или испытания это то что у нас внизу да? это испытания. не давала раньше Танюша этой информации давала с точки зрения кармы какой кармический урок стоит если бы у меня проходили кармический треугольник вот но ну, с точки зрения именно здоровья не давала потому что во первых очень узкая тема и Какие болезни активируются, согласно какому коду, ну, вот это я дам в нумерологии здоровья. И это очень прям важная информация, так сказать, жизненная, прожитая даже недавно при всех знаниях и пониманиях. Даже имея знания, не все сразу понимаешь, да, чего происходит в жизни. Но потом убеждаешься и имеешь возможность об этом еще глубже рассказать. Да? Так что вот так, ребят, негативные эмоции усиливают сразу же а, все программы болезней. И, конечно же, если а, человек не знает вообще о своих задачах кармических, что такое кармическая задача, да, как часто говорят, а что это такое, а вообще, как мне знать, откуда, ну, вообще, необходимо, конечно, в наше время знать, учиться, искать информацию, потому что сейчас век информации наступил, мы вошли, да, в эру водолея, чем больше знаешь, тем ты здоровее и успешней, и просто необходимо знать своим уроки своей задачи по карме хотя бы по дате своего рождения. Это дает преимущество, сразу вам скажу, перед всеми теми, кто не знает. И по здоровью, и по деньгам, и по успеху. Поэтому да, необходимо это знать. И что делать, если не знаете, что делать, если уже есть проблемы со здоровьем. Да? Что делать, если вас волнует, например, состояние здоровья своих детей? Или что делать, если к вам клиенты обращаются с проблемами, запросами по здоровью, а вы не знаете, как помочь, как ответить? У меня просто среди учеников очень много тех, кто работает с другими людьми, как психологи, тарологи, астрологи. Вот. Кстати, не один из этих инструментов, хотя я сама олог да, и психолог не дает таких рекомендаций как нумерология здоровья конкретно что может человеку помочь собраться и активировать в себе все-таки программу здоровья вот вопрос что делать ребят на этот вопрос отвечаю однозначно если вы хотите улучшить состояние своего здоровья и предупредить возникновение каких-либо заболеваний, добро пожаловать ко мне на тренинг по нумерологии здоровья. Потому что тренинг как раз специализированный, и он четко отвечает на все эти вопросы, которые мы с вами сегодня разобрали, и другие. Задали бы вы другие, я бы тоже вам ответила, как с этим работает нумерология здоровья. Ну, во-первых, можно действительно разобраться с кармическими узлами болезней, можно разобраться со своими негативными эмоциями и составить такую детальную программу для улучшения своего здоровья. С чем связано выпадение волос у мужчины или у женщины? Потому что здесь будет разный ответ. Давайте отвечу в конце, да, можно ответить с помощью а, нумерологии здоровья, посмотреть по кодам, но вероятнее всего это связано с тем, что женщина проживает а, в женском теле мужскую программу, у нее перевернут энергетический каркас, вверх тормашками и вместо того чтобы притягивать энергию маткой она притягивает энергию головой и тогда энергия проходит по телу не адаптированная возникает искажение на уровне энергетического каркаса у женщины начинают выпадать волосы и кстати могут быть заболевания по-женски вот. но об этом подробнее ребята таких нюансах конечно же на курсе если они у вас есть Записывайтесь ко мне на курс, буду рада, если он вам поможет, а я уверена, что он вам поможет ответить на очень многие свои вопросы, если не связанные с вашими проблемами, то для того, чтобы предупредить возникновение проблем или помогать своим клиентам.